Хорошо, разум снимаем разум. со всех разговорных ракурсов. Да, тогда я вам попробую начать с этими разговорами. Сначала я скажу вам, потом, а зачем мы вообще не разговоры? Если быть честным, то мы решили рассказать о современных технологиях образования, потому что мы были на соответствующей конференции, и кое-что что можем об этом не рассказать. А второй момент, что образование все-таки непосредственно имеет отношение к скептицизму, формированию адекватной картины мира, потому что понятно, что в есть эти заблуждения замечательно растут на почве невежества, а образование это замечательный способ с этим невежеством бороться. О том, насколько традиционное образование хорошо справляется, мы можем обсудить после этого выступления, потому что сегодня традиционное образование мы будем затрагивать в наименьшей степени. Но, тем не менее. Несколько моментов э, о традиционном образовании, все об образовании в целом, я все таки скажу. И все эти пункты, они, естественно, очень спорные, но, тем не менее, можно выделить, наверное, несколько революционных или просто переломных моментов в образовании. Значит, изначально образование было достаточно эпизодическим, случайным, индивидуальным. Потом, э, ну, естественно, «Греческая Академия» — это всего лишь пример, в других культурах было, э, могло быть нечто подобное. Но стали появляться какие-то классы, где один преподаватель учил большое количество, относительно большое количество людей. И знания стали передаваться более централизованно. А потом подобные... Э, все это и развивалось, развивалось, развивалось. И в переломных моментах можно назвать э, всеобщее обязательное образование. Опять же, о том, насколько нужно, например, всеобщее высшее образование, или всеобщее, всеобщее старшая школа, тоже можно вспомнить. Но вот этот классик, хорошо, потому что оно точно так же помогает бороться с ней. Дальше, ну... Последний этап, вот, в принципе, один, и можно э, разбить его на две части. Сначала это развитие информационных технологий как таковых, когда у людей появилось гораздо больше возможностей искать информацию, э, самостоятельно заниматься самообразованием. И самый последний шаг, который стал возможен благодаря развитию информационных технологий и интернета, прежде всего, это, собственно, появление открытого образования, преимущество, на котором мы сегодня будем рассказывать. Вот мы тут попытались нарисовать схему тех технологий, которые, ну, о которых рассказывалось на конференции, которые, собственно, относительно недавно появились, и ну, являются достаточно продвинутыми. То есть эти технологии стали возможными благодаря развитию, точнее благодаря распространению компьютеров, интернета. То есть возможны онлайн-курсы, которые мы можем изучать, выходя из дома, не имея возможности поехать, куда бы то ни было. Появились даже онлайн лаборатории, где имитируются какие-то определенные процессы, которые раньше можно было наблюдать только в настоящей лаборатории, сейчас можно это видеть в интернете, не уходя из дома. Ну и обо всех этих вещах мы будем вам постепенно рассказывать. И начнем мы с онлайн-курсов, так называемых Open OpenCourseWare. И начинателем всей этой... таких курсов был MIT. Институт. В, в 1999 году они решили создавать онлайн-курсы и делать так называемые, создавать так называемое открытое образование, чтобы оно было доступно кому бы то ни было, у кого есть интернет. Бесплатно. Да, бесплатно. То есть там они выкладывали лекции, конспекты, какой-то мультимедийный материал, также для некоторых курсов выкладывались тесты и задания, которые давали ученикам, при институтам. И по мере развития этого проекта выяснилось, что мало того, что это значительно повышает авторитет самого вуза, плюсом по опросам студентов выяснилось, что около 35% поступивших в MIT выбрали именно этот вуз, благодаря тому, что они посмотрели эти курсы, им понравилось, и они решили учиться именно там. Ну и плюсом также этих курсов является то, что есть возможность повышать качество образования вообще в мире в целом, потому что преподаватели из других вузов могут смотреть на то, как преподаются какие-то предметы в лучших вузах этого мира, и учиться у них принимать материал, принимать манеру ведения предметов, например. Ну, собственно, у нас здесь приведены некоторые примеры подобного OpenCourseWare. Прежде всего, это как раз курсы MIT, которые... их очень много по самым разным дисциплинам. Это просто видеозаписи их лекций, плюс материалы, которые раздавались в процессе. еще одним примером является лектории физтеха. Сейчас они выкладывают не очень много большое количество, но все таки свои лекции достаточно качественные, которые приятно смотреть. И еще один вариант, который это, в общем-то, курсвейр, но который гранит, чем то больше, это Microsoft-проект, который назвали тут, сейчас он состоит. По фактически, создадим специального плеера, в котором можно пройти селекции. В самом плеере добавлены всякие материалы, которые помогают понять, о чем рассказывается, и загружены, насколько я помню, сейчас всего 7 видео с старыми фильмами и Но, тем не менее, все равно очень бывает, чтобы смотреть. Ну, тут нет кусочка. Ну, я тут почему-то не сохранилась, презентация, Просто есть сайт Academia. на котором собраны все эти OpenCourseWare, которые есть. Но он англоязычный, естественно. Там по максимуму собрано все, что есть в интернете, чтобы не надо было самому искать. Ну и собственно плюсы и минусы этих курсов. Их достаточно легко делать, потому что это просто отснятые лекции. Человек, который решил пройти этот курс, он может заниматься в том темпе, в котором ему удобно и заниматься в то время, в которое ему удобно. Также он имеет возможность смотреть на ведущих преподавателей из ведущих вузов. И он, в принципе, имеет возможность выбрать того преподавателя, который ему нравится. И также еще одним плюсом является, что человек, который хочет поступать в поступать просто в институт или там магистратуру, аспирантуру, может познакомиться с преподавателями до того, как поступит в университет и выбрать на себе либо научного руководителя, либо просто направление подготовки заранее. Но эти курсы лишены интерактивности, нельзя проверить то, как ты усвоил материал. Они почти ничем не отличаются от обычных лекций, они достаточно, например, длинные. Люди не любят смотреть в интернете там по полтора-два часа, а тут приходится. Ну и также, так как курс один раз записали сохранили, и сохранили, эта информация не обновляется. То есть когда вы ходите к преподавателю на лекцию, он может каждый год и каждую лекцию вам выдавать какую-то новую информацию, которую он узнал буквально на днях, Но тут такой возможности нет. Нет, дальше. Ну, говори. ну хорошо. В общем, следующим шагом эволюции подобных образовательных технологий являются так называемые муки. Messive Open Online Courses. В чем их разница? В чем их отличие от Open courseware? Разница в том, что, ну, по крайней мере, в идеальном случае, они пишутся специально для интернета, то есть видеоролики, которые выкладываются, как минимум нарезаются по маленьким кусочкам, по соответствующим темам. И после этих самых тем даются задания, которые ученики могут выполнять. Проверка этих заданий может быть разная, об этом мы дальше расскажем. А в случае, если эта проверка может быть интерактивной автоматически, автоматической, в этом случае ученик получает обратную связь тут же сразу. И это, конечно, выгодно отличает эти самые курсы от OpenCourseWare, где ты просто смотришь лекции. И, ну и, собственно, все. Вот. В другом случае задания могут проверяться либо преподавателям, хотя это достаточно сложно, потому что м -м, на этих самых курсах бывают тысячи, десятки тысяч людей, по крайней мере, в начале. Либо они могут даже проявляться другими учениками, ну, об этом тоже позже. В общем, немножко истории этого всего. На самом деле, с одной стороны, муки являются достаточно революционными, с другой стороны, как часто бывает, что-то новое, это хорошо забытое старое. И некие первые подобные попытки сделать что-то такое были аж в 20-х годах 20 -го века, когда в Америке какие-то университетские лекции крутились по радио. И людям. Вернее, нет, помню, сначала даже не по радио. Они. <свист> <свист> Или я <все> забыл? <свист> <свист> они, нет, все правильно. Они крутились по радио, а задания э, ученики, которые проходили это все естественно, бесплатно, потому что когда ты крутишь по радио, ты не можешь никакого сообразения, они задания отсылали в университеты по почте. Эти задания проверялись и, в общем-то, даже, кажется, кому-то выдавали какие-то дипломы, но понятно, что во-первых, нельзя было брать деньги, во-вторых, нельзя было абсолютно никак следить за И в-третьих, заканчивало эти курсы феноменально маленькое количество человек по сравнению с тем, кто это все начал. То есть там что-то трех 3%. И потом где-то к 50-м годам все эти самые радиокурсы закончились. Потом были телекурсы. Потом были радиокурсы отдельных вузов. И все это повторялось снова и снова и снова, но тогда просто не хватало технологий, чтобы сделать это все удобно, качественно и по-человечески. И, собственно, с приходом интернета, который, собственно, появился 45 лет назад и несколько и парочку дней, а. но на практике повсеместно он появился еще позже, наконец-то появилась возможность сделать подобные штуки. Фактически само слово мук появилось в 2008 году. И дальше у нас даже есть красивые графики, только все упало. Сейчас того графика нет. Ну ладно. Который показывает... То есть в 2008 году uh, это явление появилось, тогда оно было достаточно уникальным. То есть это, как, uh, отдельная площадка uh, выложила этот uh, самый онлайн-курс, но мы его записала с кучей народа, это был интересный опыт. Дальше этот график показывает, сколько открытых курсов на самых разных площадках появлялось в течение двух лет, начиная с 2012 -го года и заканчивая 2014. То есть видно, что... То есть каждый этот курс, как вы понимаете, это не просто кто-то выложил какой-то материал, уже готовый в интернет. Большинство из этих курсов это специально снятые материалы. Это огромное количество времени на составление заданий. То есть и все они доступ практически все они доступны абсолютно бесплатно. То есть видно, что фактически произошел просто взрыв подобного образования. Вот мы тут собрали самые известные. Муки, которые есть, и они почти все, скажем так, условно бесплатные. То есть вы можете учиться выполнять задания, но платить нужно только в том случае, если вам нужен сертификат. А только, по-моему, вот этот Юда Сити, он платный. Там нужно платить деньги сразу и за все. Вот, давай дальше. То есть самым известным является курсера. Вот, тут. Собраны те институты со всего мира, с которыми они сотрудничают. То есть там есть как малоизвестные, так и самые известные институты типа MIT, Гарварда и так далее. А на предыдущем слайде был второй крупный провайдер EDX, который, собственно, и организован MIT, MIT и Гарвард Гарварда. Порядка 60 миллионов долларов. Это был вот такой вот дозволительный образовательный проект. Да, и теперь мы можем все учиться за их счет а Дальше они, собственно, держатся за счет вот таких же благотворительных инвестиций, либо за счет продажи сертификатов, которые стоят, ну, где-то начиная от 30-50 долларов и заканчивая судьбой. Вот. Но все абсолютно добровольно, да. только если да. вам Что -то это Что там, количество это курсов? Ну вот, если кому-то интересна графика, которая примерно показывает э, соотношение, соотношение, э, соотношение курсов, которые есть на самых разных э, сайтах, которые представляются в самой Муфе. 11% Медицина Да, курс возникает медицине и биологии и здоровью достаточно много Ну, собственно, вероятно это отображает некий спрос потому что, понятно, дело те курсы, курсе, которые Но это не обязательно диплом, вы можете практику-то получать в БУЗе What does it mean Humanities? Ну, ты поняла Всякие гуманитарные дисциплины Как можно преподавать, например, а, актерское мастерство без онлайн-практики, не понимаю? А, актерское мастерство достаточно сложно. Например, всякую историю, литературу, что-то подобное. Окей. Okay. Даже какую-то музыку они Вот, соответственно, я уже упомянул... А, я упомянул проставить курсы, что очень малое количество народов их заканчивало. А, с уменными муками происходит примерно то же самое. То есть вот на этом графике примерно показано какое количество народа остается к концу курса. Снизу отложены идеи, сверху отложено ну, абстрактное количество народу, какое-нибудь изменение — важно. Людей условно поделили на несколько типов. Луркеры — это те, кто просто зашли просто занимались вверху по интернету, что-то увидели, куда-то подписались, и, возможно, не видели даже первой лекции. Группыны это те, кто зашли что-то посмотреть, не особенно собираясь заниматься, пассивные участники. Те, кто смотрели лекции, выполняли задания, и активные участники – это те, кто выполняли… не смотрели и выполняли задания, и в итоге получили сертификат либо платные, либо бесплатный. Бесплатные сертификаты тоже выдаются, но они не особенно ценятся. В чем, собственно, смысл платного сертификата? В том, что, по крайней мере, на Западе они начинают все более и более охотно приниматься работодателями. Потому что э, этот, э, платный сертификат тебе просто так не выдают, тебе нужно, ну, у разных э, провайдеров разные технологии, но чаще всего они... ты загружаешь туда что-нибудь типа скана своего паспорта, и дальше они через веб-камеру смотрят, ты или сидишь с компьютером, сравнивают твое лицо с фотографией на паспорте в автоматическом режиме, только после этого выдают тебе сертификат. Поэтому эти платные сертификаты, естественно, уже чего-то стоят. Вот, ну и, собственно, видно, что так как основная масса а, участников муков состоит из луркеров, то, естественно, там дальше будут картинки, будет видно, сколько народ начинает какие курсы, и сколько закончен. А, счастливых. Вот. Тут не видно, я, э, я прочитаю, какие это были курсы, а сколько закончила думаю, примерно понятно. Нижняя это курс э, «Как думать и спорить», на который записалось 226 тысяч студентов, закончилось 2%. А выше курс «Введение в искусственный интеллект», записалось 160 тысяч, закончилось 13%. Выше курс, хотя о нем потом упомянем, очень полезный, скептический курс, э, ну, в общем, курс для новичков – введение в иррациональное поведение. Тоже закончил три 3%. Причем, я вот отношусь к этой серой части, потому что я был пассивным участником, я этот курс отсмотрел полностью, не выполнял ни одного задания, поэтому не помню, разумеется, ничего. Будешь смеяться, я во всех трех участвовал, так же, как ты. дальше, соответственно, анализ данных, анализ социальных сетей, астробиология и что-то, связанное с питанием. Покушать да, все любят, да? Преимущества? Блин, говори за себя. Ну давай, я. Мы считаем, что по сравнению с OpenCourseWare Open муки имеют несколько преимуществ. Ну, они так же, как и OpenCourseWare, бесплатные. Вы можете выбирать преподавателя, там. Лучшие вузы, лучшие преподаватели, вы промышленные руководители, вот. Но в отличие от OpenCourseWare, вы здесь можете получить обратную связь и вы выполняете задание, То есть вы вовлечены в процесс обучения и таким образом он, процесс обучения становится более эффективным. То есть вы... и плюс муковские ролики, они специально заточены под интернет, они короткие, информативные. Собственно, не составляет большой проблемы, там, 10 минут посмотреть, или даже меньше. Плюс есть какой-то мультимедийный иллюстративный материал, в удобной для восприятия форме. Вот. И, соответственно, есть возможность выполнять задания и тесты. И даже в каких-то случаях вы можете участвовать в обсуждении. То есть здесь есть большая вовлеченность в процесс. по-моему, это, очень даже круто. Человек имеет возможность прямо вот на самом деле учиться, но через интернет. Вот, относительно того, что для муков видео снимаются специально, как я уже говорил, это идеальный случай. То есть, э, можно взять пример того же самого физтеха, который буквально вот, чуть ли не на днях вылез на курсеру с несколькими своими первыми курсами. Один из них по комбинаторике. Совершенно замечательные лекции, совершенно замечательный курсвейер, но когда они вылезли на курсеру, что они сделали? Они просто взяли свою обычную лекцию, снятую на две камеры, смонтированную, и нарезали из нее кусочки по 2-4-5 минут. Uh, так как лекция хорошая, это, в общем-то все понятно, но смотрится это все равно достаточно странно, потому что совершенно не подходит под формат. То есть воспринимается довольно тяжело. Вот, и так, Такое время от времени случается, но тем не менее не беда, не беда формата, это скорее беда тех, кто в этот формат пытается вписаться. Можешь да, пояснить, да? как, по-твоему, они должны были сделать? Uh, дело в том, что когда режешь просто лекцию, там как минимум очень внезапное начало, очень внезапный конец. И более того, это именно просто съемка из зала. Видео, которое снимается специально для муков, они открывают огромный простор для творчества. То есть не обязательно снимать это все в аудитории. То есть многие муки снимаются на улице. Какой-то преподаватель снимал свою муку, кусок своего мука по колено в снегу. Я не помню, что он пытался доказать, но что-то пытался доказать. По-моему, как... а, по это был мук, посвященный истории, и он пытался на практике показать, насколько сложно идти по колену в снегу. А потом ну, а разные фрагменты еще... Вот, можно <связано> разные фрагменты. Можно добавлять туда элементы компьютерной графики. Когда же сюда, без какой бы то ни было, обработки вставляют такую штуку, то ну, это как минимум глёкло смотрится на фоне остальных мук. Окей, okay, спасибо. Муки, в свою очередь, можно поделить, на и вообще в моем курсе, на синхронные и асинхронные. Про это я, Виталий, расскажу? Знаю. Ну, хорошо, начну я. Значит, асинхронные курсы. Асинхронные курсы – это то, что люблю я, потому что я очень люблю заниматься своим своем темпе и очень люблю прокрастинировать. В чем асинхронность в самых курсах? А, в том, что любой человек может заниматься полностью в своем темпе, этот курс доступен непрерывно, в нем нет никакого обязательного формального общения с преподавателем, то есть иногда какие-то консультанты есть, но... С ними общается каждый судей индивидуально, нет никакого единого потока. Соответственно, таким образом получается, что все задания синхронных курсов могут быть исключительно автомати автоматически проверяемыми. То есть в этом, с одной стороны, есть плюс, потому что они дают мгновенный фидбэк, и ты уже знаешь, правильно ты выполнил задание или нет, ты можешь его выполнять столько раз, сколько тебе хочется. А с другой стороны, в этом есть и свой минус, потому что задание, которое проверяется автоматически, но оно может быть всего нескольких вид. Чаще всего это тестовое задание. И, ну, это либо тестовые задания, либо, там, в самых сложных случаях, это, может быть, написание какой-нибудь математической формулы, которую потом алгоритм обработает, либо... Ну, в общем, языки программирования являются исключениями тут, тут на экране показан интерфейс CodeCatemy uh, <клышко> — это сайт, который позволяет интерактивно учиться программировать. Там в левой колонке дается задание плюс описание того, как это делается, а в правой колонке ты пишешь код, ты тут же нажимаешь на кнопку, и... Вот обрабатывается, говорите, все правильно, и все то, что ты выполнил. Вот тут видно, что человек выполнил неправильно. Вот. Соответственно, это все очень удобно, но задания будут ограничены. Ну да, про это все, собственно, сказал. Синхронные курсы это ты расскажи. И синхронные курсы это то, что представляет из себя большинство муков. То есть, как в обычном институте, в какой-то определенный промежуток времени преподаватель, ну, скажем так, читает лекции. Это на курсе или на и на других подобных ресурсах. Главным минусом является тот факт, что если указано, что курс этот идет там, с ноября по апрель такого-то года, то в марте или летом вы его посмотреть не сможете. И вам придется ждать следующего года, либо ждать следующего раза, когда преподаватель будет готов. Даже если участие преподавателя минимально, потому что они все равно снимают ролики, и они уже готовы, и по идее их можно показывать в любое время, но... Мало... Ну, на самом деле, даже не то, что... Потому... А их скачать вообще нельзя. А, скачать их можно. Да? Может. можно. Сэр позволяет скачать Скачу. здесь самый ролик, не знаю, как остальные, потому что я в основном сам сижу на курсе что-то что что что а, На самом деле, некоторые авторы этих <пишут> самых курсов, <пишут> во-первых, никакой время доступны даже после завершения, если на них записался, но потом они все равно блокируется. Плюс многие авторы курса выкладывают их на тот же самый YouTube, и может потом просто свою улыбность смотреть все ролики, и фактически они превращаются почти в курс свои. Хотя, конечно, иногда очень хочется пройти этот курс и хотя бы выполнить автоматически проверяемое задание, а ты сидишь и смотришь и ждешь, когда же откроется следующий набор, вполне возможно, что он не откроется вообще, не откроется следующий продукт, что, конечно, неудобно, но хочется отмениться. Вот, а плюс у меня этих синхронных курсов является, так как по времени мы ограничены, то прокрастинировать долго не получится, больше, больше разнообразия может быть заданий, потому что преподаватель все-таки вовлечен в той или иной степени в этот процесс. Я не знаю, тут написано частичная возможность заниматься в своем темпе, но все равно тебя будут подгонять, поэтому Получается почти как в обычном ГУЗе, просто ты можешь заниматься этим утром вечером. Ну, чаще всего ты можешь сам выбирать в пределах недели, когда ты будешь это делать, потому что дейлайни, там идут каждую неделю, у тебя есть недельный курс, иногда даже следующий курс, ну чаще всего следующие курсы открываются только с начала недели. У тебя, вот например, открыт курс на эту неделю и на следующую, а уже через одну ты посмотри, ничего не можешь. Вот, и еще одним плюсом является контакт с другими учениками, потому что, в общем-то, даже если ты занимаешься на каком-нибудь синхронном курсе, ты, конечно, можешь как-то контактировать другими людьми, которые там занимаются, если для этого, конечно, площадка предоставляет средства. Но так как там все занимаются в своем темпе, все находятся на разных этапах, то это несколько сложнее. Здесь же, когда безумное количество народу со всего мира занимается примерно в одном и том же рикме, выполняют одни и те же самые задания, и более того, все эти современные площадки, предоставляющие музеи, э -э -э, предоставляют всякие форумы, элементы социальных сетей, то, естественно, ты можешь общаться со всеми теми людьми, которые проходит курс вместе с тобой, и, естественно, учиться лучше. Более того, та же самая курсера, я не знаю, на тему остальных, во многих странах проводят э, реальные встречи людей, которые проходят те или иные курсы, и есть возможность, если что-то проходишь, прийти, встретиться вживую, пообщаться, подготовить задание вместе. Как-то так. Причем даже в Москве, по-моему, несколько таких встреч есть, но таких курсов очень много, мало из них на русском, то, в общем, у нас все пока довольно грустно, но в целом это тоже бывает. Вот. Ну, собственно, вот те э, крупные провайдеры могут, которые, мы показали, то есть это курсеры, Expochia, Euron, они в основном сотрудничают не в основном, они сотрудники, исключительно с крупными зарекомендовавшими себя вузами. И что, с одной стороны, хорошо, потому что курсы, которые там выкладываются, очень высокое качество. С другой стороны, многие люди могли бы э, что-то дать этому миру, чему-то научить, и там они, естественно, ничего выложить не могут. Но эта проблема была решена несколькими способами. Это, естественно, только два их варианта. Их больше. Первый вариант — это Open edX, который появился спустя некоторое время э, в результате сотрудничества edX и Google. Э, edX открыл свой исходный код, и теперь любой человек, в принципе, может поднять свой собственный сервер, на нем запустить ETEX и, и создавать любые муки, брать их у кого угодно и делать все, что угодно. Таких платформ помимо существует уже несколько десятков на самых разных языках. Иногда это достаточно официальные государственные платформы, которые все равно сотрудничают с трудными годами. Во Франции есть такая платформа. Иногда это какие-то совсем частные платформы. Более того, это может быть даже какая-то корпоративная платформа для того, чтобы выкладывать на ней муки по... ну, в общем, необходимые для сотрудников данной корпорации. Степик uh, — это внезапно российский проект. Честно скажу, с ним мы пока не ковырялись, но, тем не менее, они заявляют, что это интерактивный конструктор онлайн-курсов, и любой человек может там бесплатно зарегистрироваться и просто из кусочков собрать свой онлайн-курс. Загружать видео, создавать интерактивные задания, и потом выложить его в общий доступ. Что тоже замечательно. Вот, теперь несколько слов о Теме, о которой потом, наверное, было бы интересно поддискутировать, это применение муков и вообще онлайн-курсов в современном образовании. Наверное, начиная с самого простого, самый первый шаг – это использование муков в качестве дополнительного материала. То есть люди ходят на лекции, совсем не факт, что эти лекции хорошие, но даже если эти лекции хорошие, то э, всегда приятно, если, ты, конечно, учишься добровольно и с удовольствием посмотреть какие-нибудь дополнительные лекции, причем, когда ты имеешь возможность посмотреть, там, например, в России посмотреть лекцию из ведущих американских вузов, я думаю, это довольно приятно. Соответственно, это от вуза абсолютно ничего не требует, и это могут делать сами студенты. Следующий момент, это уже отчасти применяется даже в России, например, в вышке, это зачет сертификатов. То есть, если в вузе преподается какая-то дисциплина, по которой на курсере, ну, чаще всего на курсе, есть МУК, по которому выдают нормальный сертификат платный, mm -hmm. то ты можешь просто не ходить на эти лекции и вместо сдачи экзамена предъявить им этот самый сертификат, и он засчитывается тебе просто за, за нормальный учебный кредит. Да, вот. Я как раз прочитала, что в каком-то институте в УЗИ был скандал из-за того, что, разреши, что -то ну, Высшее руководство разрешило принимать сертификаты какого-то МУКа, а кафедра философии очень сильно обиделась, потому что к ним Видимо, они стали приходить, они испугались за то, что их признают просто непригодными, и, собственно, включился конкурс. Ну вот, и даже с зачетом сертификатов уже возникают проблемы на разных уровнях, потому что понятно, что это некоторая угроза преподавателя. А вот следующее, то, что у нас почему-то написано в середине, это самое сложное и, на мой взгляд, самое прекрасное. Тем не менее, это столкнется совершенно с языким возмущением со стороны преподавателей. А что здесь имеется в виду? Под вот перевернутыми классами понимается следующая ситуация. В традиционном э, возрастном образовании как происходит? Люди чаще всего приходят на лекции, э, они выслушивают определенный материал, сидят все вместе, потом каждый дом выполняет какое-нибудь задание, оно сдается, проверяется преподавателем, они снова приходят на лекцию. Естественно, есть семинарские занятия, но, во-первых, не по всем предметам они есть, а во-вторых, семинары — это тоже довольно специфическая вещь. Что предлагает перевернутый класс? Перевернутый класс предлагает просмотр э, материалов в сети студентами дома, причем конкретных материалов, необходимых к следующему занятию. После чего, и, соответственно, они могут разобраться со всем, чем они хотели, у них есть больше времени, они могут заниматься относительно к своем режиме, они могут записать те вопросы, которые им интересны, о том, чего они не поняли. После чего они приходят в класс, и там происходит именно семинар, но семинар, опять же, видоизмененный семинар, который э, все-таки базируется, э, который зависит от того, как студенты поняли материалы, какие у них накопились вопросы. И в итоге все задания решаются в классе, группами вместе с преподавателем, плюс все вопросы обсуждаются в классе. И это, естественно, позволяет гораздо лучше разобраться в материале, и более того, это, на мой взгляд, со всей очевидностью это гораздо более адекватное использование времени ректора и времени преподавателя, потому что, ну, читать один и тот же курс год за годом, это не очень сложная, не очень интеллектуальная задача. Гораздо лучше, когда этот самый курс могут посмотреть Преподаватели просто так, ой, преподаватели студенты просто так. А потом э -э, лектор, будучи живым человеком, может с ними, э -э, как живой человек, пообщаться и помочь с ним, им разобраться с тем, с чем было сложно. Но, как вы понимаете, с этим возникнут еще большие проблемы, потому что, ну, опять же, по крайней мере, в России. Потому что у нас даже какие-то минимальные инновации для преподавателя очень сразу воспринимают. Например, я долгое время бился, чтобы нам распечатки лекций и конспектов на следующее занятие выдавать, при что они были бы преподаваться. Нет, не понимаю, зачем это надо, но прежде всего они действительно боятся, что ни на лекции никто не будет ходить. Ну, с одной стороны, их можно понять, с другой стороны, как студент я их понимать не хочу. И об этом тоже я. Ааа... Можешь ты рассказать? Начни я тоже. Так, следующий. Пункт нашего рассказа – это адаптивное обучение, образование. То есть это такие курсы, это построение, такое построение образования, что учебный процесс учитывает, скажем так, каждого ученика, учитывает его способности, учитывает его успеваемость, учитывает то, как он справляется с какими-то заданиями, он отмечает, с чем он справляется плохо, и с чем он справляется хорошо. И таким образом, чтобы не гонять его, вот, студента или школьника, по тому, что он уже давно понял, а лучше обратить его внимание на то, что он никак не может понять, но ему не хватает времени. Вот. И, то есть, это, конечно, можно делать все вручную, но это тогда будет сильно зависеть от личности преподавателя и учителя в школе. Но сейчас с развитием технологий есть возможность все сделать это в упрощенной форме, но с помощью определенных программ. И вот самым простым примером, где, на котором вы можете вообще посмотреть, как работает адаптивное обучение, это LinguaLeo. То есть там частично бесплатный доступ. Вы проходите тестирование в самом начале, которое определяет ваш уровень английского языка, э, находит ваши пробелы, и в течение обучения на этом сайте... Вам подкидывают именно те курсы, именно те там группы слов, которые вы знаете хуже. И то есть, если вы, вы изучили какой-то блок материала, потом вы проходите очередной тест, и программа запоминает, в каких конкретных пунктах и вещах вы разобрались. И, соответственно, через некоторое время она вас к этому возвращает. Кроме этого, я могу добавить, что адаптивное образование, в принципе, можно разбить на две части. Это адаптивное тестирование и непосредственно адаптивные курсы. Лингвалео, кроме, кроме того, что они применяют адаптивные курсы, они также применяют адаптивное тестирование. То есть изначально, я, кстати, не помню, как они тестирование были раньше, но если верить представителям Leo, у них был достаточно длинный тест, который проходило малое количество народу. Тест был абсолютно одинаковый для всех и задавал кучу вопросов, в попытке выяснить уровень человека. А потом они пришли на адаптивный тест, который не задает все вопросы подряд, а который, ну, если выразиться совсем грубо, то... Он задает совсем простой вопрос. Если человек на него отвечает, он задает сложный вопрос. Если человек на него не отвечает, он задает более простой, чем этот самый сложный, но более сложный, чем первый простой. Находится середину то место, где человек уже плавает. Таким образом, задав гораздо меньшее количество вопросов, можно, не мучая студента, понять, что же он знает. Что, в общем-то, это очень. А это про другую технологию, я сейчас я не расскажу. Вот. А, и в итоге они показали совершенно невероятную для интернета статистику. Их текущий тест, который состоит там, из десятка вопросов подобных адаптивных, из тех людей, которые начали его проходить, заканчивают проходить 97%. То есть если это сравнится с Ну понятно, что короткий тест там, на пару минут снимут, но все равно в интернете цифры близкие к 100% практически не случаются, когда они заходит в конверсии. Вот к чему относятся эти самые картинки. Второй пример технологии адаптивного образования – это то, что делает компания Newton. Компания Newton разрабатывает универсальную прослойку, которая может подключиться к любому муку с автоматической проверкой заданий. И что она позволяет сделать? Она дает рекомендации студенту о том, что ему следует учить следующим, так же адаптивно, как, в общем-то, на линваре, лево проверяют его знания, и, исходя из этого, как раз и дает свои рекомендации. Но как она может знать о том, куда его отправить? Здесь, собственно, самая большая сложность, потому что для того, чтобы эта система работала, изначально нужно составить карту знаний э, той дисциплины, по которой будут проводиться курсы. Эта самая карта знаний составляется автоматически пока что не может. В итоге садится много народу. Часть из него, часть э, преподавателей, которые составили учебник или курс. И вот они выделяют... Отдельные элементы знания, которые становятся вот этими самыми точечками. И потом они сами, просто исходя из своей экспертной оценки, соединяют эти самые точечки, устанавливают силу связи этих самых точек. И дальше весь самый граф вскармливается системе машинного обучения, который его по пути тоже меняет, исходя из экспертных учеников, но тем не менее, вот это вот отправная точка. И что происходит? Когда ученика тестируют, Система знает, с какими областями этого самого графа у него все хорошо, с какими все плохо. И в итоге, да, плюс система позволяет задавать также всякие ограничения, потому что понятно, что когда мы учимся в своем режиме, мы можем просто простраивать любой маршрут и учиться в том порядке, в котором нам хочется, или в котором мы выучимся быстрее. Но реальность часто не такова, и у нас есть какие-то дедлайны, нужно сдавать курсовые, нужно писать контрольные. Это все, естественно, тоже можно ввести, и программа это учитывает. В результате, что она делает? Программа смотрит, что и когда нужно выучить, что знает каждый конкретный ученик, и она строит по нему по вот этим самым точкам индивидуальный маршрут, который позволяет ему как можно быстрее выучить э, необходимый ему материал. Соответственно, здесь э, даны два маршрута для двух разных людей по курсу математики, и видно, что эти маршруты очень сильно отличаются друг от друга, у них, естественно, одинаковая финальная точка, потому что это был какой-то ну, не знаю, какая-нибудь тема, которая обвиняла все финальный экзамен, но отправные точки у них совершенно разные, и перемещение по этим самым пунктам у них разные. Более того, видно, что в некоторые пункты заходил один, в некоторые пункты заходил другой. Что так этот, насколько я помню, этот курс, это было повторение школьной программы по математике для студентов первого курса в Америке. Вот, и понятно, что одни знали хорошо со школы другое, другие знали другое, ну и в итоге получается, что можно выучиться гораздо быстрее и гораздо приятнее. Следующий пункт это геймификация, а следующий какой да? слайд там? Просто это программа достаточно известная. Не да. сказать, да. <свят> геймификация это технология, собственно, когда в процесс обучения внедряют какие-то игровые моменты. То есть вы можете получать очки опыта, получать какие-то бейджики. Mm -hmm. там, ну, там, картиночка просто, там картиночка. мы сейчас перемемся. к что, о том, что да. там происходит. Собственно, и геймификация позволяет, например, объединиться всему классу вместе, то есть, например, если э, класс будет работать более сплоченным над каким-то вопросом, он получит больше там очков опыта, больше скиллов или чего-то в этом роде, э, Примером геймификации, опять же, самым доступным является то самое Lingua Leo, потому что там есть ребенок, которым надо кормить, если его хорошо кормить, он меняет свой внешний вид, там идут фрикадельки и так далее, вот, там проходишь какой-то путь по достижению опыта, то есть все это сделано в виде такой игрушки, чтобы человек отвлекался, забывал о том, что он занимается каким-то занудным делом, и вроде как играл, но при этом учился. Собственно, зачем вообще нужна гиммификация? Стала проблема в современном обществе, что дети привыкли все время следить за компьютером, часто повторяется название «клиповое мышление», то есть дети, ты да и мы, в общем-то, тоже многие, не можем долго концентрироваться на одном и том же, мы постоянно переключаемся с одного на другое, и нужно было придумать какое-то средство, как вернуть детям мотивацию, хотя бы искусственно создать мотивацию учиться. И, собственно, вот одним из решений является геймификация, когда ребенок помещается в привычную ему игровую среду, но, тем не менее, его в процессе обманывают, он как бы думает, что он играет, а на самом деле он получает полезные знания. И вот, собственно, одним из примеров этой э, суровищей является Класс э, На мой взгляд, это дичайший перебор, но, собственно, я предлагаю это после доклада обсудить. Что из себя представляет Класскрафт Крафт? это сайт, это портал, на котором регистрируются учители, на котором регистрируются э, все дети из класса. Каждый создает себе персонажа. Каждый выбирает себе класс. Каждый выбирает себе аватар. Все как положено. Никакого игрового процесса внутри э, самого класскрафта нет. Есть только красивые картинки, опыт, здоровье, мана и так далее. Три классических кра... класса воин, маг и клей. Вора почему-то не добавили, но, видимо, Вот Персонажи прокачиваются, получают всякие бонусы за счет выполнения заданий в реальной жизни. То есть, грубо говоря, ты сделал домашнее задание, ты получил там, не знаю, плюс 10 опыта. Ты не сделал домашнее задание, ты потерял сколько-то, по-моему, Вот, Дальше, по достижению определенных уровней, их персонажи получают определенные скиллы. Причем скиллы они получают тоже в реальной жизни. То есть, я сейчас не помню точно, какой класс и на каком уровне что получает, но а, эти могут быть скиллы, что имеют в духе, там, что воин, потратив сколько-то маны, там, или стамины, в случае воина, неважно, может безболезненно опоздать на урок вплоть до трех минут и ничего не потерять. О, а волшебник может скастовать на себя невидимость, и точно так же, вплоть до пяти минут, уйти бы среди и пойти куда-нибудь погулять. ПВП-то есть? А? ПВП-то есть? ПВП нет, есть только взаимовыручка и поддержка. Хотя, на самом деле, есть довольно читерные скиллы. То есть, у каждого... А воровать порту? Такого нет. Гравит бормар, почти что можно. На самом деле, пожалуй, наибольшие сомнения меня вызывают самые зубы. А с боссом они, конечно Тише! с боссом они дерутся фактически на контрольно, То есть некоторые скиллы, они вроде как э, провоцируют кооперацию. А вот некоторые скиллы, если бы кто-то при ней использовал такой скилл, я бы был не очень доволен этим человеком. Сейчас поясню. Э, топовые скиллы магов. Если два мага вместе, трача кучу мана, кастуют некоторые скилл, то всей группе даются на написание экзамена на 10 минут больше. Прекрасно, замечательно, правда не очень понятно, почему это делают маги, а не Ну не неважно. Вот. А что может сделать воин? А, воин может пользоваться своими.. Э, воин... А, нет, воин может получить от учителя листочек с, не с ответами, но с подсказками во время экзамена. То есть все остальные, я обещаю честно, он может получить вот эту фигню. Да, естественно, за то, что он лучше занимался в классе, и как бы ему это будет уже не нужно, но тем не менее. И последнее, клирик может пользоваться принесенными из материалами. материалом. На мой взгляд, это все довольно странно, но его продвижение вот этого клирика то есть чем чем выше уровень тем больше страниц можно понизить а, нет это просто финальные скиллы что-то продвигать и их формул вот понятно что эти самые уровни ты получаешь выполняя домашние задания помогая другим студентам а, ведя себя тихо когда надо вести себя тихо ведя себя активно когда надо вести активно кстати, игра, на самом деле, довольно суровая, потому что там какие-то штрафы по опыту и мани даются, например, за негативные отношения, за недостаточную активность, за недостаток командного духа. То есть, вроде как игра игрой, но муштруют там детей иногда почище, чем в обычных полимичных классах. Вот. Я понимаю, что такое достаточно произвзято, но я лично считаю, что это все перебор. Мое мнение не отражает мнение общества скептиков в целом. Не жизнь, а сказка. Чем дальше, тем страшнее. Вот. А здесь мы собрали некоторое количество курсов, которые могут быть полезны скептикам. Некоторые из них, к сожалению, временно, может быть, кто-то и навсегда закрыт. Почему? Документацию мы куда-нибудь выложим, может быть. Сюжела еще могут посмотреть. И, соответственно, один из курсов, он уже упоминался, это курс по иррациональному поведению, замечательный курс, собственно, раскрывающий некоторые когнитивные ошибки и показывающий, как это бежать, дающий занятную статистику и историю. А нейроэкономика довольно похожая вещь просто большим запросом в нейробиологию, то есть объясняется, как мы думаем, как мы принимаем решения, и что мы часто думаем одно, а делаем на самом деле другое. Третий и четвертый курс посвящены так или иначе критическому мышлению в разных условиях и последний посвящен научному методу как таковому. Собственно, все эти курсы мы тут, к сожалению, не указали эту ссылку, но потом мы ее выложим. Как существует сайт поисковый для поиска курсвейера, также существует и э, сайт для поиска муков интерактивных онлайн-курсов. Он называется classcentral.com через дефис. И он устраивает поиск сразу Практически по всем известным сайтам, то есть по Coursera, по AdExo, по University и по куче всего остального. Например, вот по Canvas тоже, про это самый Canvas.net до того, как я забил запрос про научный методическое мышление на Класс Централе, я даже не знал, что такой провидер есть. Почему его закрыли? А, Недоступен не сам Canvas, а закрыт курс. курс. Почему он закрыт? Курс прошел. А. Собственно, вот это как раз минус синхронных лунков. Он прошел и неизвестно будет там дальше. Да. вы его сохранил? Uh, я не знаю. Вроде. Uh, по-моему, нет. По-моему, из этого курса ничего достать нельзя. Тот курс, который по-моему, на по университете, он тоже закончился, но тем не менее все видео там доступны, можно все еще сейчас записаться на этот курс и пройти его в асинхронном режиме. А -а -а. Вот. А, ну да. А, ну, собственно, на, на вот этом замечательном фоне под Россию Модур, по мне кажется, говорить самое дело. Как вы могли заметить, все, почти все сайты провайдеры, они англоязычные, русских курсов там практически нет, и там даже, я бы только на одном курсе видела русские субтитры есть, то есть, соответственно, нам нужно учить английский язык, те русские платформы, которые я видела, там, ну, может быть, на каждом 10 курсов от силы есть, и все. Есть, Но на курсе это со временем будет меняться, потому что, ну, опять же, зависит от активности. Переводчик, Переводчиков, да, потому что курсеры переводятся на самые разные языки средствами, так сказать, краудсорсинга, потому что там открытая переводческая платформа, любой человек может зарегистрироваться и переводить русские курсы. Часть курсов на русский язык уже перевели, но пока очень мало, там, 12, что -то. примерно так. И даже курсы из российских вузов, типа вышкинских курсов как раз по ней экономики, они все равно там читаются на английском языке. Русские сабы там есть, но оригинальные языка а, а именно русскую озвучку туда добавлять можно каким-то способом? А, на тему озвучки, если честно, я не знаю, позволяет это делать. Вижу курсеры. По-моему, нет. По-моему, оригинальный а язык аудио там аудио. Может быть, когда-нибудь они добавляют Есть руками. Есть платформа Да. Не совсем, конечно, мук ну, на это, но курсов там достаточно много. Ну вот фактически интуит, да, это является. О, вы, это гибрид, OpenCourseWare и этого самого, и асинхронный курс, то есть он похож на тот же самый школу. еще что-то, где ты сам все равно темпе читаешь лекции. И, а если ты смотришь какие-то видео, выполняешь простые интерактивные тестовые задания, тут же получаешь на них ответ, ну и, собственно, все. То есть там ко я понимаю, как того нет. Но а да, им это тоже замечательно. Ну и там тематика ограничена. Ну да. Ну, наверное, на этом мы заканчиваем. Готовы приступить к дискуссии. Если вдруг у кого-то возникли какие-нибудь вопросы или сомнения по поводу того, Сколько что это хорошо. Да. А средний да. а средний а, сертификат стоит 20. на курсе да, 50 долларов. Э, где-то 50 долларов, например, специализация Data Science, на которую я э, все вывозил. Там, по-моему, каждый сертификат стоит где-то по 1000 рублей. Но Мне там фиксантных курсов 7, поэтому получается соответствующий. Ну, то есть, в принципе, это не очень большие деньги. И самое главное, на еще один плюс покупки этих самых сертификатов, это как раз у тебя еще меньше желания прокрастинировать. То, то есть на, синх на, на синхронном курсе ты можешь прокрастинировать сколько хочешь, на синхронном, ну, туда-сюда, когда ты выложил денег, то ты понимаешь, что, в общем-то, хочешь не хочешь, а заниматься тебе надо. Еще вопрос. Получается, что полный сертификат покупается до прохождения курса. Нет, ты платишь деньги за получение этого сертификата. И дальше он тебе выдается только в том случае, если ты завершил задание. Как я понимаю, если ты пролетел мимо всех дедлайнов, то твои деньги просто пропадают, и ты сертификат не получаешь. Нет, там вот например, я, я, я начинаю курс, курсы, полностью прохожу, я могу в конце заплатить за сертификат? А, нет, честно, не помню, надо уточнить. Возможно, да. да. У меня да, есть комментарий с критикой того сайта, Может. который предлагает игровое обучение школьное. А именно такое, дети всегда чувствуют подделку, они чувствуют, когда... Э, да его завернут в обертку из-под конфетки. То есть они очень быстро поймут, что это полный отстой, и они очень быстро это не возлюбят. Они будут это ненавидеть, и это может им привести от прощения вообще к любому игровому обучению посредством компьютерных игр, и когда это будет круто завернуто. И я знаю, что относим работает, не знаю, знаете ли вы, но есть система ванги, которая... не совсем система, но школа. Называется номерки. Вы знаете? Раз вы знаете, значит вы знаете, с чем сравнивать. Эта система не работает. Работает советский университет. Я буду говорить, что она не работает нельзя, потому что ее приняли не один сюда, сюда сюда сюда. Туда, Самый продаватель, который придумал вот эту вот систему 20 лет, это была статья я ему говорю, он в 8 класс он по нему учил, и тогда действительно пошел выше успеваем можно даже сказать, что там насколько сколько был процесс да, был результат и э, сами ученики поверили больше активов в процессе занятий но на самом деле я не, не могу сказать, что это обман что мы обманываем, мы же не говорим ученикам давайте просто поиграем им все, честно говоря, что вы будете учиться, но мы это обучение, в это обучение добавим игры, элементы игры. То есть не все понимают. дети же не дураки совсем, их никто не обманывает. А так как их, им обучение делают веселым, а еще добавляют сюда соревновательный момент, игровой момент. Почему нет? Это становится веселым, и почему мы не учиться из этого веселья. Хотя мне эта система все равно не нравится, и мне гораздо больше нравится идея. Не геймификация образования, а скорее, не знаю, когда это будет, идентификация игр, когда дети действительно играют в какую-нибудь компьютерную игру, но игра, в которую дает им определенные навыки. То есть игра на самом деле сложная, логическая... В общем, почти весь киберспорт можно к этому отнести. Но если брать не просто что ты быстрее, брать не развитие реакции, а брать развитие каких-нибудь более... Если брать просто игры в топовую РТС-стратегию, которые, собственно говоря, в частности, относятся к тем, где очень быстро кликают. Там есть такое понятие макроконтроля, когда ты держишь в голове и управляешь что, где, как ты строишь. Это То очень есть, сильно это отрывает мышление. Полезно, да. Но, опять же, -то, тогда нужно <съех> снимать стигму с подобных игр, перестать говорить, что это плохо. Потому что если посадить просто строительно-статистического школьника, там, я не знаю, за ту же самую доту, он будет ее, в нее играть как среднестатистический школьник. А -то ну, это, это, это, тоже факт, да. Соответственно, для того, чтобы Дима приносили какую-то пользу, к этому тоже надо учить. -то Более сейчас... того, я хочу заметить, что вот в последнее время с развитием ну, того же YouTube, в принципе, например, там таких вещей, платформы типа Twitch, где могут uh -huh. профессиональные игроки стримить, по, по сути, обучать людей, тоже очень сильно поднялся статистический уровень игроков. Ну, вот тут на самом деле геймификация, и вот у этого есть свои минусы, потому что мы никогда не знаем, а сработает она или нет. Геймификация, она может сработать, а может, наоборот, как было сказано, вызвать вращение. А может получиться так, что геймификация сработает, но при этом после этого дети выйдут из этой самой своей школы, где они привыкли учиться исключительно геймифицированно. И где ну, их да. мотивация она искусственна. И попадут, черт возьми, в наш обычный суровый, примеру суровый, серьезный мир. И никакой генификации не будет. И как они будут заставлять себя учиться? Как они будут заставлять себя получать новые навыки? Это да практически никак. И как они будут заставлять себя работать? Хотя на самом деле с работой там тоже есть всякие геймифицированные системы. То есть нам рассказывали про бак трекер про идентифицированную систему управления проектами. Там у тебя не проекты и задания, у тебя квесты, у тебя есть обязательные задания, у тебя есть дополнительные задания, ты получаешь экскузы выполнения этих самых заданий. Все тоже есть, вроде как, даже взрослые, серьезные люди, то есть программисты, которые управляли платье на инфицированном в они тоже делают это с большим удовольствием, потому что они видели, что они помогают реальным людям. И нам показывали фоточку рядом с записью. Да. Кажется, а, вот там картинка вот с этим движением. Почему, выжать, почему, почему выжать, такое обучение быстрее? Почему вот это вот рандом, рандомайзерное обучение быстрее, чем просто последовательно выучить тот же Оно а не рандомайзерное. Смотри, когда ты учишься последовательно, вот у тебя есть учебник, который выстроен по. Вот, да, без учебника. Вот у меня есть материал, минимум, которым мне нужно, чтобы вот строить. Материал вот, изложен там, Он все равно изложен линейно в учебнике обычно. Ну да, нам мне все его нужно знать, а ты начал. А тебе нет. нужно знать его весь, но тем не менее, что-то из него ты, возможно, уже знаешь. Во-первых, система определяет это. А, Во-вторых, mm -hmm. когда она определила, что, что ты уже знаешь, она через это искать Более того, если ты что-то знал, но забыл, или там система ты сам ошибся, ты думаешь, ты знаешь, но на самом деле не знаешь, система это отслеживает возвращает тебя назад, чего ты самого горя не сделать, там или не знать куда тебя. Ты выполняешь это задание, что ты учишь и идешь дальше. Да, ты же сам, ты же все равно перескакиваешь, когда во-первых, ты сам перескакиваешь, если видишь, что капитанство написано, ты не будешь. А вот что то капитанство, а когда придет время решать задание, оказывается, ой, черт, я не, и не знаю. Давайте вот, давай, так умные могут учиться и так. Эта система по качеству была. Конкретно эта система, вот те самые картинки, которые были показаны, те самые скачки, это была, ну, если называть вещи своими именами. Uh, это был, uh, самая пробная первая такая система была для не успевающих школьников, которые каким-то чудом успели умудрить <звы> поступить в ВУЗ. Я просто говорю насчет скорости. То, то есть экономия времени за счет того, что просто меньше материала ты изучаешь? изучаешь. Uh, Во-первых, ты изучаешь меньше материала, во-вторых, ты изучаешь материал строго в том порядке, чтобы он был тебе как можно более понятным. И ты не изучаешь то, что ты уже и так знаешь. Все, обычно учебники вот это линейно. Ну, как бы учебник тоже, а да. написано же линейно. далеко не все можно изложить линейно. То есть э, мы каким-то образом все равно это впихиваем в линейке, на самом деле сеть действительно mm -hmm. разветвленные. Если посмотреть на самых э, гравнах, которые они создают, к сожалению, нет картинки, но это гигантская разветвленная сеть. Получается, что одному, например, удобнее выучить сначала это, потом второе, а другому удобнее выучить сначала это, потом третье. И он в таком случае будет быстрее учиться, система это тоже может следить. Нет, нет, он будет быстрее учиться, только если он меньше материала изучает. Если он тоже материал изучает, у него время не тобой а, Порядок изучения материала тоже имеет значение. Может, ты не можешь понять какую-то тему, потому что ты не понял предыдущую? Да. И, ну понятно, что все это и, и учебников тоже так. В учебниках так, но в учебниках оно в среднем, по средней температуре по больнице. Эта штука создает себе каждый раз индивидуальный учебник. И, собственно, опять же, у нас на слайдах нету статистики, но конкретно вот, статистика применения этого курса э, показала, что результаты были следующими. Что, во-первых, э, изначальный курс был рассчитан на 6 месяцев. После введения свободной активной системы его очень многие заканчивали за 3,5 месяца. Гораздо меньше народу бросали этот курс, гораздо меньше народу бросали университет, не справившись с этим курсом. И был значительно выше средний балл по результатам экзамена по прохождению этого курса. То есть, э, я, возможно, сейчас не смогу четко убедить себя, почему нет, нет, именно знаю, он работает, я... а он работает. Нет, я не сказал, что он не работает. Нет, я... Я, кстати, знаю, сегодня. Но... Да. А, в отношении... Начальных курсов для детей и э, геймификации в отношении уровня детского сада, начального курса математики до где-то уровня 5-6 класса школы. Есть ли какие-то решения? Честно, не знаю. Наверное, какие-то решения есть, но так как мы, в общем целились на вот нашу аудиторию людей взрослых, которые будут учиться сами, то мы, в общем-то, рассказывали о том, что может быть полезно нам сейчас, плюс немножко о приложении, я не знаю. А, нет, ну вот этот класс крафт, крафт, я так понимаю, он рассчитан на всех школьников. Но он, я так понимаю, требует участия человека, прежде всего. Как, и ни одного во всей этой игре. А я имею в виду чисто виртуальные решения, существуют или нет. Вопрос обусловлен тем, что вот у нас в бизнес-школе как бы, этот вопрос ставят... Люди, которые готовы инвестировать в существующую программу или в развитие нет, такой программы. Искать. Я уверен, что какие-то решения есть. Причем. А если их нет, то их достаточно просто реализовать. Причем объяснять детям на самом деле можно часто очень сложные вещи. Я до сих пор помню серию постов ЖЖ, где посты для маленьких детей, где на примере желтых и голубых крокодильчиков мы объясняли лямбды из четверия. И дети понимали. Какое исчисление? Алгебра и исчисление, ну концепция из математики программируемая. Согласно многие взрослые это понимают. Так что это все можно сделать точно так же, естественно интерактивно, на тему того есть оно или нет, увы, не знаем. Кстати, еще вот возвращаясь к вопросу обучения как раз по другому пути, мне кажется, эта концепция еще лучше сработает, если ее применять, объединяв, например, курсы по разных дисциплин, там, химию, математику, физику и так да. далее, потому что, как правило, в любой научной дисциплине есть круглые какие-то базовые навыки в той же математике, которые необходимы для изучения. Да, именно вот. это, собственно, и собирается делать Ньютон. У них есть там серии презентации на YouTube, где они говорят о том, что у них есть мечта создавать не отдельные карты знаний, графы знаний по дисциплине, а создать одну огромную, большую, слепить его едино и создавать такие цельные интегральные курсы, ну понятно, что... сложно. Во-первых, это сложно, во-вторых, во даже если сделать такой курс, то не очень понятно, куда его вписывать, потому что современное образование, это, в общем-то, пока не очень заточено на такие междисциплинарные курсы. Они появляются, но чаще всего, ну, грубо говоря, можно уже получить... Получается, что можно, например, если у тебя есть программа там, в том же ВУЗе, ты можешь бить, какие курсы какой год ты должен проходить и хотя бы внутри этого года оптимизировать будет изучение. Да, было бы можно. Но опять же, это, это будет требует работы с вузами, да. а это всегда прокази. Ну, в общем-то, на мой взгляд, действительно, наше будущее, рано или поздно это произойдет, но где-то раньше, где-то позже. У нас получилось. Если вообще Еще какие-нибудь вопросы, замечания, предложения. А там бывают обычные базовые курсы. Какая-нибудь психология, математика. Э, что да. Потому что я выучил что-то совершенно дикая там. И нейроэкономика. Вот Чего-то простого, так вот доступного. С каком в... интересно изучать математику? Ну, то -то да, да, если говорить о курсе Вэйр, то на MIT выложено вообще практически все, то есть там выложены все, э, ну, я как математика, мне второй интерес, кто там есть по математике, там выложена просто вот вся программа стандартной припадной математики, вот, начиная от дискретной математики, математического анализа и всего остального. А не просто один курс мат-анализ, а как положено, мат-анализ один, мат-анализ два, три, четыре, все материалы выложены. А что касается ликса, совсем базовых курсов, их очень много. Я видел очень много курсов, базовых как раз по Data Science, по программированию, по биологии, по математике, по дизайну. Их много, И они хорошие. На этих курсах там указано, какое начальное знание нужно иметь, Практически все платформы показывают, но, опять же, почти все эти курсы... Кстати, в этом тоже один из минусов подобных муков, на которые обращали внимание многие. Что часто, так эти курсы рассчитаны на массовую аудиторию, их общий уровень сложности, он занижается. То есть, если бы это был более частный курс, то его преподавали сложнее. Тем не менее, хорошие, мощные, сложные курсы, они все еще есть. И есть курсы, на которых пишут, что вам же... Но, ну, опять же, я не сначала ни одного курса, где было бы написано, что вам обязательно нужно знать вот это, чтобы пройти этот курс. Чаще всего, что рекомендуем вам ознакомиться вот с этим, вам тогда будет проще, но, в принципе, наверное, вы справитесь и так. Вот, так что, да, это обратная сторона массовости.